Ребят, с вами Территория Инвестирования, меня зовут Андрей Мякулов, со мной Илья Галетов. Обязательно ставьте лайк авансов подписывайтесь, задавайте свои вопросы в комментариях. Мы продолжаем тему ипотеки и сегодня разберем такой вопрос. Какие три ключевых фактора банки будут смотреть, прежде чем тебе отказать или одобрить? Первый фактор, на который стоит обратить внимание – это ваша кредитная история. Первое, что необходимо сделать, это проверить свою кредитную историю. Мы делаем это, если вы обращаетесь к нам абсолютно бесплатно. На мой взгляд, в ближайшие 5-10 лет появятся кредитные организации, которые будут принимать решения исключительно на основании кредитной истории. Поэтому, как говорится, береги свою кредитную историю с молодым. Причем есть в Китае тема свеча, WeChat, которые, у которых есть свой фонд которые одобрение выносит за несколько секунд, и у него показатель дефолтов гораздо лучше, чем у банков. Ну, то есть у них нейронные сети, которые сканируют соцсети, которые делают запросы и могут тебе выдавать. То есть, вот была недавно тема, то, что за несколько секунд система принимает решение гораздо лучше, чем ты. Поэтому, ну, но в Америке вообще, если у тебя нет кредитки, то есть, если нет кредитной истории, тебе даже машины нет балла, не балла, да. то есть как бы балл. Мы понимаем, что мы приходим в эту историю, так что ну, надо короче беречь да, и в первую очередь надо проверить. Первое – нужно проверить кредитную историю, второе – желательно проверить ваш скоринговый балл для того, чтобы понимать, где в глазах машины вы находитесь. Ну, соответственно, чем ближе к так называемой зеленой зоне. Тем меньше вероятности, что с вашей кредитной истории в принципе. Хорошо, не если у меня кредитная история, как у Бога, что дальше? Фактор номер два – это наличие собственности. На это, к сожалению или к счастью, банки обращают сейчас все больше внимания. И это более важный фактор, чем фактор вашего впрежденного дохода. Чем больше у вас собственности, тем больше вы интересны банку. И с этим фактором тоже можно и нужно работать. И третий фактор – это, собственно, ваша работа дать. Какая главная цель банка, кстати? Чтобы была прибыль, да, чтобы клиент вовремя платил. Поэтому фактор работодателя, в последнее время этот фактор становится все слабее и слабее, ну, например, банки с каждым днем все реже начинают проверять отчисления, mm -hmm. то есть очень часто э, человек, который пишет, что у него доход 200 тысяч, а по факту там нет никаких отчислений, э, банки все чаще принимают положительные решения по таким клиентам. Любые доходы э, банкам сейчас учитываются, то есть э, доходы по форме банка. ИП, собственник бизнеса, декларации, все это учитывается. Ну, у каждого из этих способов подтверждения есть свой вес. Например, ИП. Банки, к сожалению, ИП не любят. Почему? Потому что клиенты до тебя, ИП-шники, платили плохо. Собственники бизнеса платят плохо. И в этом парадокс. К нам приходят люди, собственники бизнеса, мы им даем рекомендации, они проходят в итоге как, не как собственники бизнеса, а как наемные сотрудники, и им одобряют. Происходит чудо. Хотя до этого отказывали. Почему? Ну, потому что у банках есть статистика, по которой ИП и собственники бизнеса не платят. А ты можешь стратегию, вот может человек к тебе прийти, и, да. чтобы вы ему простроили вот эту стратегию, как ему нужно действовать или там, с вашей помощью для того, чтобы одобриться на нужную сумму? Конечно. Основная задача кредитного брокера это увеличить вероятность получения кредита ипотечного, либо просто автокредита, неважно. Mm -hmm. Поэтому, когда приходит нам клиент, первое, что мы делаем, мы его проверяем и даем оптимальный путь к достижению той цели, которую он перед собой ставит, независимо, что это кредит на миллион рублей, либо ипотечный кредит на 5, на 15 миллионов. Итак, ребят, чтобы нам не размывать формат коротких вопросов, мы сделаем следующим образом. Мы оставим контакт в описании, можете связаться с Ильей и задать ему нужные вопросы. То есть его команда проведет бесплатную консультацию, и с ними вы уже сможете проработать вот эту стратегию, как лично вам сделать достаточно денег для инвестиций. Потому что одно дело вы пытаетесь собрать весь YouTube на эту тему, скачать его, не дай бог себе, смотреть долгими зимними вечерами, другое дело, вы принимаете решение начать делать какие-то шаги и на самом деле мы позаботились о том, чтобы этот шаг для вас был максимально простым. Плюс для тех, кто является подписчиком нашего канала, Ставьте лайк, пишите в комментариях, а также мы оставим ссылочку специально под видео, где мы можем выслать полную версию выступления Ильи, свежую на нашем мероприятии с презентацией. Я думаю, это будет нормально, справедливо. Да, можно. Поэтому, окей, с вас лайки, подписки, комментарии, с нас полная версия интервью и выступления и бесплатная консультация. Увидимся. Спасибо.